Всех приветствую, моих подписчиков и те, которые смотрят без подписки Прошу подписаться, потому что все видеоролики, весь контент делается для вас Болгарский магазин был слева Справа вы сейчас увидите поле пустое, раньше были караваны Вдали справа, это по хаос, это только начало на этом поле будет продолжение этого пахауса, его будут расширять до тех пор. Вот, так вот. Поэтому вот многие не поехали э, из-за того, что не было места, не было куда их расстелить. Возможно, это и на, и на мне сказалось. Чем я занимаюсь в период визового режима? Вот, соприкасаясь с прекрасным, вернулся на старую работу. По договору в конце января я подал документы заключил контракт заплатил за визу я ждал около полутора месяца как прошел месяц стал название почему меня не вызывает на на подачу визы как выяснилось мне сообщили что я якобы поздно подал документы но этом Этому процессу я не верю Я знаю, что есть Другое объяснение Это не на Общее Обозрение буду говорить Так И моя, моя дата была назначена В начале апреля Я подал еще раз письмо На ферму Мне пришло приглашение Уже на май Контракт в силе и виза тоже, которая была оплачена. Подписывайтесь, смотрите. Не пропускайте.